Глава 15 Вы — совершенное, но постоянно развивающееся существо в совершенном, но постоянно расширяющемся мире в совершенной, но постоянно расширяющейся Вселенной. Очень важно, чтобы вы знали следующее — вы являетесь физическим продолжением исходной энергии. Тот физический мир, в котором вы сейчас живете, предоставляет вам идеальные условия для создания желаемого. Многообразие этого мира помогает вам определиться с собственными желаниями и предпочтениями. Когда желание фокусируется внутри вас, оно мобилизует созидательную жизненную силу, которая немедленно начинает движение в сторону вашего запроса, и Вселенная расширяется. И это хорошо. Ваше понимание процесса созидания не является необходимым для его продолжения. Передовой край, на котором вы физически сфокусированы, будет продолжать стимулировать появление новых желаний у тех, кто участвует в этом процессе. Каждое желание или предпочтение, независимо от того, насколько важным или наоборот, незначительным оно выглядит в ваших глазах, сразу же понимается всем сущим, и на него дается немедленный ответ. Выполняя любое желание, Вселенная расширяется. Расширение Вселенной ведет к увеличению многообразия жизни. При большем многообразии обогащается ваш опыт. При обогащении опыта появляются новые желания. Увеличивается количество желаний, увеличивается и количество ответов а также расширяется Вселенная, и это хорошо, это просто совершенно. Вы живете в постоянно развивающемся мире, который постоянно порождает в вас новые и новые желания, на которые Источник всегда немедленно отвечает. С высоты каждого исполнившегося желания вы снова посылаете Вселенной запрос. Таким образом, развитие Вселенной и ваше собственное развитие всегда будут следующими. Вы живете в расширяющейся Вселенной. Вы живете в расширяющемся физическом мире. Вы сами — развивающаяся сущность. Все обстоит именно так, вне зависимости от того, осознаете вы это или нет. Эта Вселенная постоянно расширяется, и вы вместе с ней. И это хорошо. Сознательно участвуйте в удивительном процессе развития собственной жизни. Мы так горячо делимся с вами своими взглядами по одной лишь причине, чтобы вы могли сознательно принимать участие в собственном развитии. Ваше развитие — это данность, так же, как и развитие вашей пространственно-временной реальности и всей Вселенной в целом. Просто вы получите гораздо больше удовольствия от этого процесса, если сможете сознательно участвовать в собственном развитии. Глава 16. Вы — сотворец многообразного великолепия Вселенной. Если вы обладаете способностью думать, представлять или мечтать, то Вселенная имеет все возможности, чтобы воплотить в жизнь то, чего вы хотите. В этом смысле Вселенную можно сравнить с кухней, оборудованной по последнему слову техники, где в вашем распоряжении есть все необходимое. В каждой частице Вселенной есть и желаемое, и его отсутствие. Изобилие и его отсутствие – вот та среда, которая делает желания возможными, а они, в свою очередь, побуждают к действию закон притяжения. Если вы не очень точно представляете, чего на самом деле хотите, то не можете также и со всей определенностью сказать, чего не хотите. И наоборот, когда вы не уверены в том, чего не хотите, то не можете точно знать, что вам нужно. Таким образом, именно благодаря жизненному опыту на свет появляются ваши естественные желания и предпочтения. Фактически вы делаете выбор каждое мгновение своего существования на многих уровнях сознания. Каждая клеточка вашего тела обладает собственным опытом и собственными предпочтениями. И каждая из них распознается источником, немедленно реагирующим на любой без исключения запрос. Чтобы получить желаемое, позвольте существовать нежеланному. Порой ваши физические друзья выражают желание жить в менее многообразной Вселенной. Они стремятся туда, где не было бы столь много нежеланных объектов, где все соответствовало бы их предпочтениям. В ответ на это мы всегда стараемся объяснить – вы не затем пришли в этот чудесный физический мир, чтобы свести все его многообразие к жалкой пригоршне хороших идей, которые бы устраивали абсолютно всех. Это привело бы к конечности мироздания, чего никак не может произойти. Вы существуете в постоянно развивающейся, расширяющейся вселенной, в которой для всего находится место». Другими словами, чтобы понять и почувствовать, в чем заключается ваше желание, следует точно знать, чего вы не хотите. И желаемое, и нежелательное в равной степени должны быть известны, чтобы вы могли сделать свой выбор и затем сфокусироваться на нем. Вы пришли не для того, чтобы исправлять этот мир. Так как в вашем теле нашла свое проявление – нефизическая исходная энергия, то ваше физическое существование воистину является передовым краем мысли. И когда вы точно отрегулируете свой творческий опыт, то сумеете вывести свои мысли на невиданные доселе просторы. Когда вы полные надежды и энтузиазма принимали решение воплотиться в этом физическом теле, то понимали с высоты нефизического понимания что мир, в который вы идете, вовсе не так уж плох и совсем не нуждается в исправлениях, и шли на эту планету вовсе не с целью ее переделать. Вы видели этот физический мир как плацдарм, на котором вы, как, впрочем, и все остальные люди, можете проявлять свои творческие способности. Вы не собирались идти в мир с целью запретить людям выражать себя так, как им хочется и не стремились заставить их делать то, что угодно вам. Вы понимали ценность контраста и разнообразия. Каждое физическое существо на этой планете – ваш партнер в сотворчестве. И если вы способны принимать разнообразие мыслей и желаний, то будете жить намного более наполненной, интересной и счастливой жизнью. Не кладите нежелательных ингредиентов в свой пирог. Представьте себе, что вы работаете шеф-поваром на самой ультрасовременной кухне, где у вас под рукой есть все необходимое. Давайте вообразим, что вы уже определились с блюдом, которое хотите приготовить и точно знаете рецепт. Все нужные ингредиенты в вашем распоряжении и вы понимаете, каким образом нужно их соединить, чтобы получить желаемый результат. И вот вы приступаете к делу. Вокруг вас много самых разнообразных продуктов, которые вам на данный момент не нужны, поскольку они не значатся в рецепте, но вы вовсе не испытываете из-за этого ни малейшего дискомфорта или раздражения. Вы просто кладете в свое блюдо то, что требуется для его приготовления а ненужные продукты оставляете спокойно лежать в сторонке. Некоторые продукты на этой идеальной кухне подходят для вашего пирога, а другие – нет. Но даже если добавление каких-то продуктов в ваше блюдо может совершенно его испортить, вы не станете из-за этого выбрасывать их на помойку или объявлять на них строжайший запрет. Вы же понимаете, что сами по себе – они не способны испортить пирог, если только вы сами, по неведению или неосторожности не добавите их в него. И поскольку вы прекрасно знаете, какие именно продукты необходимы для приготовления пирога, а что не следует в него класть, то у вас не возникает никаких проблем с изобилием продуктов на кухне. Здесь, Достаточно места для самых разнообразных мыслей и желаний. Когда вы смотрели из сферы нефизического на других людей, живущих на этой планете, на невероятное количество их желаний, чувств и переживаний, то совсем не ощущали необходимости контролировать или запрещать некоторые из них. Тогда вы понимали, что в бескрайней Вселенной найдется место для любых мыслей и чувств. Вы собирались сознательно творить собственную жизнь, используя все разнообразие предоставленных вам возможностей. Но у вас и в мыслях не было намерения управлять творениями других людей. Многообразие этого мира не только не пугало вас, наоборот, оно служило источником вдохновения. Вы знали, что каждый человек — Творит свой собственный мир и понимали, что выбор другого человека может в чем-то отличаться от вашего. Но при этом не собирались утверждать, что он не прав, а вы правы. В то время вы умели ценить многообразие жизни. Процесс, благодаря которому развивается Вселенная. Итак. Из разнообразия окружающего мира и присутствующих в нем контрастов появляются на свет ваши предпочтения или желания. Сразу же после рождения они начинают притягивать к вам посредством закона притяжения суть того, что им соответствует, а значит, немедленно начинается процесс расширения и развития. Обращая внимание на свои эмоции и осознанно выбирая по поводу новых предпочтений те мысли, от которых чувствуете себя хорошо, вы сохраняете со-настройку с этими предпочтениями. Это позволяет последним легко и мягко прийти в вашу жизнь. Так воплощаются желания. Но вслед за исполнением желания изменяются и ваши горизонты, что влечет за собой определенные изменения в вас самих, и в ваших вибрационных характеристиках. Таким образом, вы попадаете в новую полосу контрастных обстоятельств. Они же снова вдохновляют вас на рождение новых предпочтений, которые запускают во Вселенную новые ракеты ваших желаний. Новые желания, в свою очередь, начинают развиваться и притягивать подобные себе. Вы сохраните вибрационную гармонию с новыми желаниями если внимательно наблюдаете за своими ощущениями и всегда выбираете только те мысли в отношении новорожденного предпочтения, от которых чувствуете себя хорошо. Следовательно, желаемое легко и непринужденно появится в вашей жизни. Итак, вы опять воплотили свое желание. Вас снова ждет новый набор контрастных обстоятельств, а значит, не за горами, взлет новой ракеты желания. Так развивается Вселенная, и именно поэтому вы находитесь на передовом крае этого развития. Удивительные и неповторимые контрасты этого физического мира продолжают вызывать к жизни бесконечное количество новых желаний. И стоит лишь какому-нибудь из них появиться на свет, Источник немедленно на него реагирует. Это бесконечное, находящееся в непрерывном движении, Чистое и позитивное развитие. Цель недостижима. Наслаждайтесь самим путешествием. Когда-нибудь вы заметите, что каждое новое достижение побуждает вас к новым устремлениям. Аппетит приходит во время еды, и каждое исполнившееся желание непременно ведет к тому, что в вас начинают зарождаться новые. Осознав это, вы и сами поймете, какую огромную роль играете в развитии Вселенной. С течением времени вам станет ясно, что эта ваша работа никогда не будет выполнена. Вы же не можете навсегда закрыть глаза и не видеть окружающего а мир будет пробуждать в вашей душе все новые и новые мечты, идеи и желания. Это есть основа Вселенной. Поэтому как можно скорее успокойте свою душу мыслями о том, что вы вечны, что поток ваших желаний — никогда не остановится и не иссякнет, что каждое желание при этом обладает достаточной силой, чтобы притягивать, согласно закону притяжения, все необходимое для своего развития и воплощения в реальность. Тогда вы осознаете всю беспредельность блага, на котором покоится Вселенная, и вздохнете с облегчением, найдя успокоение в вечной природе собственной сущности». С этого момента вы начнете получать удовольствие от своего удивительного путешествия. Если вы вдруг поставите себе цель получить все и сразу, добиться исполнения всех своих желаний, то рано или поздно поймете тщетность подобных попыток, поскольку сама Вселенная будет сопротивляться такой идее. Вы никогда не достигнете этой цели, потому что никогда не прекратите своего существования и не сможете отгородиться от информации, которая будет порождать в вас новые запросы. А вслед за ними появятся и новые ответы. Ваша сущность — это вечное развитие. И в этом развитии скрыт огромный потенциал невыразимого блаженства. Почувствуйте баланс и совершенство окружающего мира. Итак, контраст рождает в вас новое желание. Вы излучаете это желание, и на него сразу же дается ответ. Всегда. Заказав, вы всегда получаете. Подумайте, насколько совершенен этот процесс. Непрерывный поток идей, призванных улучшить жизнь постоянно исходит от вас, а обратно к вам чередой идут ответы на них. А теперь попытайтесь представить себе все совершенство этой вселенной. Каждая частица сознания развивается точно так же, как и вы. Поскольку любое желание всегда бывает понято, на него дается ответ, и при этом все точки зрения имеют право на существование. Почувствуйте равновесие и совершенство окружающего мира. Каждая частица сознания, даже если это сознание одно из клеток вашего тела, может послать просьбу об улучшении своего положения и получит незамедлительный ответ. Соперничество отсутствует, так как все просьбы выполняются. Каждая точка зрения — имеет право на существование. Каждый запрос удовлетворяется. Поскольку эта удивительная Вселенная постоянно расширяется, то она обладает неограниченными ресурсами, позволяющими выполнить любую, даже самую необычную просьбу. Нет конца ее ответам на бесконечный поток вопросов. И потому для Вселенной не существует такого понятия, как «соперничество». Никто другой не может воспользоваться возможностями, предназначенными именно для вас. Точно так же, как и вы не сумеете подключиться к ресурсам, которые находятся в распоряжении другого человека. Все желания выполняются, все запросы удовлетворяются, и никто из вас не остается незамеченным, нелюбимым, ненужным. Когда вы открыты своему энергетическому потоку, вы всегда будете победителем, но никто из окружающих людей не проиграет от вашей победы. Благо, хватит на всех. Порой наши физические друзья сталкиваются с трудностями, когда пытаются осознать это правило поскольку либо им самим случалось переживать не лучшие времена, либо это происходило с кем-нибудь из их друзей или знакомых. Но все пережитые ими трудности вовсе не являются свидетельством нехватки или отсутствия ресурсов у Вселенной. Просто люди их не получают, поскольку сами по собственной воле отклоняются от Источника. «Шаг первый был сделан. Вы попросили». Шаг второй тоже имел место, вам ответили. Но вот самый важный шаг третий — принятие позволения, вы так и не сделали. Если кто-то не получает ответа на свою просьбу, то это происходит не потому, что у Вселенной не хватает возможностей для ее выполнения. Это происходит от того, что желание человека не находится в соответствии с его же собственным вибрационным посылом. Во Вселенной нет дефицита, нехватки ресурсов или борьбы за них. Вопрос лишь в том, принимаете вы ее ответ или отказываетесь от него.